Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим про июль и что он принесет козерогам. Главным астрологическим событием месяца является романтическое, я бы даже назвала такое страстное соединение планеты Венера и Марса. Ну и для многих из вас этот месяц будет посвящен любви, сексуальности, креативности, может быть даже творчеству. Давайте обо всем по порядку. Итак, мои дорогие, ваше главное первое событие 3 июля. Напряженная позиция планеты Марса и Урана. В вашем случае будут задействованы секторы детей и сектор денег не принадлежащих вам. То есть может возникнуть какой-то конфликт, например, с вашим партнером или партнершей по поводу алиментов на детей или каких-то выплат, связанных с детьми. Может даже резко подняться вопрос о том, сколько вы тратите на детей. Даже могут быть какие-то судебные разбирательства вот на эту тему. Или у вашего сына или дочери просто будет очень трудный период. Может быть, подростки бунтуют, может быть, даже вопрос связан с финансами. Вы знаете, в семье с детьми все взаимосвязано. Обычно отношения между родителями или отношения родителей с детьми, ваше финансовое состояние, что вы можете себе позволить потратить на ваших детей. Все это очень тесно связано и иногда ведет к конфликтам каким-то. Ну, а еще эта планета, позиция планет может говорить о вашем каком-то, может быть, даже необычном увлечении. То есть, кто-то из вас займется чем-то, например, дизайном, технологиями, компьютерами. Ну, и вот это вот ваше увлечение, оно может как-то сказаться на вашем домашнем бюджете. То есть, все это довольно дорого, и, может быть, вы на свое хобби или увлечение, или поездки какие-то просите деньги, может быть, у банка или у вашего партнера, ну, вам могут вот при, таком, при такой позиции планет, вам могут отказать. Ну, а еще пятый сектор – это влюбленность, и вы можете влюбиться, это, да, знаете, так аж до безумия, и также быстро разлюбить, как говорят, от любви до ненависти один шаг. А поругаться вы, скорее всего, можете… Именно из-за денег. Может быть, будет жадный или жадный ваш партнер. Или, например, финансовое состояние вашего партнера вас не будет устраивать, и на этом ваша любовь может закончиться. Так. 10 июля. новолуние. Новолуния в вашем седьмом доме гороскопа. Это сектор отношений, партнерства, брака. Ну, обычная новолуние приносит что-то новое в нашу жизнь. И вам может принести новые отношения, нового партнера или партнерша. знаете, даже бизнес партнеры проходят по этому сектору. Ну, вот у вас может появиться новый бизнес-партнер, который, может быть, вложится в ваше, де ваше дело. Ну, а для тех, кто в паре, может быть, вы решите просто перевести ваши отношения на новый уровень. Или у вас появится ребенок, беременность. Все это очень замечательно, позитивно. 11 июля Меркурий меняет знак и тоже входит в ваш седьмой дом гороскопа в сектор отношений. но Меркурий – это планета коммуникаций, и вы будете очень активно общаться с вашим партнером или партнершей. Особенно, если вы совсем недавно в отношениях, ну, это обычно так и бывает, частые звонки, может быть, переписка, какие-то видео, переговоры, или могут быть просто совместные поездки куда-то, или друг к другу вы будете часто ездить. Ну, а еще Меркурий – это планета коммерции, ну, и у тех, у кого свой бизнес или свое дело, то вы и ваш бизнес-партнер будете очень хорошо общаться, может быть, будете что-то обсуждать, планировать, планировать ваш, развитие вашего бизнеса. Ну, а по седьмому дому у нас также идут суды между партнерами. И тут вот Меркурий, он может даст вам возможность договориться. Или будет какая-то активность в этой сфере. Вам надо будет, например, готовить документы, отвечать или отправлять какие-то сообщения, опять документы какие-то в суд или, может быть, вашему адвокату. Следующее событие 13 июля – Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем восьмом доме гороскопа. Ну, очень позитивное, даже романтическое соединение планет. А восьмой сектор – это сектор кармы, совместных ресурсов, то есть денег, принадлежащих вашим партнерам или банку. Ну, а когда Венера в этом секторе, то карма или удача, фортуна на вашей стороне. Ну, Кому-то из вас это соединение планет может принести брак. Брак, причем, с обеспеченным человеком. Либо вы получите наследство, которое, может быть, вы давно добивались. Банки. Банки. Банк может выдать вам долгожданный кредит или ипотеку. Суды. Суды вот по этому дому тоже, по разделу имущества, например, или денег, или наследства, Все это может у вас очень успешно завершиться. Следующее событие у нас 18 июля. Лилит, или, как ее еще называют, черная луна, войдет в ваш шестой дом гороскопа. А это у нас сектор работы и здоровья. Ну, Лилит, она искусительница и показывает нам наши темные, скрытые стороны. Но когда она в секторе здоровья, то у нас может появиться искушение нарушить обычный режим жизни жизни. Пав во все тяжкие. То есть переедание, может быть, нарушение диеты, может быть, нарушение воздержания, например, от алкоголя. Ну, вот что-то в, в таком плане. А может быть, зацикленность какая-то на своем здоровье, или на работе могут возникнуть какие-то, знаете, такие скользкие ситуации в отношениях с вашими коллегами. Или, если у вас свой бизнес, может быть, с вашими с людьми, которых вы нанимаете. 21 июля Венера меняет знак и входит в ваш девятый дом гороскопа. Но ну, это самый интересный сектор нашей жизни. Это сектор путешествий, это дальние страны, это все иностранное, какие-то чужие культуры. А еще это сектор образования. Ну, вот Венера в этом секторе просто замечательная. Кому-то может принести знакомство с людьми какой-то чужой культуры, иностранцами, или вы можете познакомиться с кем-то во время поездки или путешествия. Ну, а для кого-то это знакомство может перерасти в любовь, в отношения. Планета Венера, планета любви. Ну, а еще Венера – это планета дипломатии. И может очень хорошо поддержать всех тех, кто работает, например, среди большого количества людей с разными характерами. Особенно, если люди из разных культур, у каждого разный свой подход – и вам надо, например, ко всем подстраиваться. Вот у вас тут все хорошо получится. Ну, и я говорила, по девятому дому у нас проходит образование еще. Вот тут Венера принесет успешную сдачу экзаменов. Или защита какая-то. Или завершение курсов каких-то. Или, может быть, даже учеба за рубежом. А мы, может быть, вы захотите своего ребенка послать учиться за рубеж. Ну и последнее по этому дому – это сектор родителей вашего мужа или жены. Ну вот тут вот тоже по Венере у вас могут быть очень замечательные отношения с вашей свекровью, с векром, с тесте, с тещей. И следующее событие 22 июля – солнце. Солнце меняет знак и входит в знак Лев. Но солнце управляет этим знаком, ему тут очень комфортно. Это ваш восьмой дом гороскопа. Опять дом. Дом денег, не принадлежащих вам. Но тут солнце может принести какую-то финансовую прибыль с наследства, например. Ну а так как солнце символизирует отца, то вы можете получить наследство, оставленное вам отцом или кем-то вот по мужской линии. А еще это сектор трансформации, и солнце может как бы высветить все то, что скрыто внутри вас. То есть, если вас что-то не устраивает в вашей жизни, например, работа, отношения, то это очень удачный период сейчас, чтобы избавляться от этой ситуации, менять что-то. Ну, а если у вас какие-то психологические проблемы, то тоже самое время или работать над собой, или обращаться, может быть, к специалисту, к психологу. Ну, а кто-то из вас, может быть, наоборот, даже займется психологией, астрат, астрологией, может быть, эзотерика или таро. Это тоже все проходит вот по восьмому дому у нас. 24 июля состоится полнолуние. Полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Опять деньги, только ваши, сектор денег и ценностей. Полнолуние у нас символизирует окончание. И кто-то из вас закончит, например, выплачивать долг или кредит банку, или ипотеку. Вы также можете закончить какой-то финансовый проект, или, может быть, что-то изменится в вашей финансовой ситуации. Следите за тем, чтобы э, на что вы тратите деньги. Иначе у вас могут быть какие-то траты на совершенно ненужные вещи. Ну а еще вот по этому сектору мы оцениваем себя, других. И вот тут вот полнолуние может вызвать у вас вот это вот процесс самооценки, и как бы вы начнете раздумывать, насколько вы уверены в себе, насколько уверенно вы ведете себя с окружающими. Ну и следующее событие у нас 28 июля, ретроградный Юпитер также входит в ваш второй дом гороскопа, а это сектор денег и вот самооценки, мы уже говорили про это. В прямом движении Юпитер, он приносит удачу, он все расширяет, то есть увеличивает ваши доходы. Но вот э, во время ретроградности он обычно дает нам время пересмотреть и изменить что-то в этом секторе, вот, в котором он находится. В вашем случае у вас появится, может быть, возможность обдумать, э, обсудить, обсудить, может быть, даже с правильными людьми, то есть какие-то специалисты, финансисты, с кем-то надо запланировать, может быть, что-то ваши доходы. Хватает ли вам денег на ваши потребности? Есть ли возможность и какая увеличить ваши доходы? Ну и это все также касается такой личностной самооценки. Очень хороший период подумать опять, насколько вы цените себя и других. Ну и ваше последнее событие, мои дорогие, 29 июля, планета Марс меняет знак и входит знак Зодиака Деву. А это ваш девятый дом гороскопа, сектор путешествий, поездок. Это зарубежные страны, все иностранное. Ну и кого-то из вас ждут приключения. Марс – планета активности. То есть не просто отдых на пляже, а какой-то активный отдых. Это может быть кому-то скалолазание, дайвинг, какие-то полеты, прыжки – то, что вот э, принесет адреналин, какие-то острые, острые ощущения, фан. Но Марс еще и символизирует аварии, травмы, поэтому будьте осторожны, имейте это в виду. И вот если у вас такие всякие э, путешествия, приключения, то будьте, будьте внимательны. Ну что ж, мои дорогие, всем замечательного июля, всем Козерогам. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.